Всем добрый вечер, мы сегодня уже будем, как мы и говорили, играть снова, как помните, раньше мы играем в экспедиции сообщества, отправьтесь во на доступную экспедицию за особыми наградами, экспедиция 5 экзобиология, подружитесь с обитателями вселенной, заботьтесь о них и общайтесь с ними во время полного открытия путешествия, оставшееся время 10 дней. Начинаем! Вот так прогружается и создается наша вселенная. Вселенная, в которой мы теперь тоже есть. Начинаем экспедицию. Да мы начали на довольно холодной планете. Как мы и обещали мы теперь играем в экспедицию. Ну и будем в основном пока на это ориентироваться, пока они не закончатся. Как мы можем? О, смотрите, какой у нас мультитул. Не маленький, какой мы обычно видели, а такой. Подготовка экспедиции завершена. Повтор экзобиология Понятно, такому первый контакт. Но я предлагаю вот что сделать. Надо переключить камеру. Вот. Экспи... Экспедиции сообщества. Экспедиция началась. На вкладке «Экспедиция» введен ход вашего текущего путешествия. Проходите этапы, чтобы получать награды. Пройдите все этапы в фазе, чтобы получить особо эксклюзивные предметы. Следите за ходом путешествия на странице экспедиции. Получайте эксклюзивные награды за этапы. Выполнять этапы можно в любом порядке. Следуйте по пути, ведущим через галактику. Доберитесь до каждого места встречи, чтобы получить ценные награды. Эксклюзивные награды экспедиции доступны в любом сохранении. Все сохранения в экспедиции после ее завершения перейдут в обычный режим. То есть у нас появится новый режим потом снова. Помните, как раньше было? Что-то мы видим. Я предлагаю спуститься туда, хотя довольно а это чья-то база тогда можем мы не идти туда тоже как мультиплеер и тут кстати есть и другие базы моя так сохранение а это похоже наш звездолет. так хорошо отпечатки лап проехать на питомце о, -о, О, так, так, пока ничего, нового. это все до нас открыли. Так, наш звездолет не так уж и близко. Но все же. Конечно, надо признать, что наша галактика долго загружалась. Но все же. Съезжаем. Можем даже спуститься под воду. Спускаемся. Наш звездолет находится там это база это звездолек другого игрока это нам уже известно да отлично можем взять думаю не помешает так Неизвестное здание. Но все же давайте туда сходим. Мы же не замерзнем насмерть за это время, я думаю. Но слышно, как мы по снегу ходим. Как совпадает. И на самом деле у нас зима по снегу и тут тоже получили снаряды Так, это все известно. Ну, как вы знаете, по одной планете можно долго путешествовать, даже не покидая ее, если так захотеть, следуя даже одну планету. А, -а, -а. на самом деле, по сути, это оказалось даже не здание, а точка, где мы можем сохраниться гробы и мы получили навигационные данные и тут есть ход в пещеру но может не время сейчас улазить по пещерам я же все-таки пойдем посмотрим что нас тут ждет Ну, что-нибудь, да? И даже показывает, что мы открыли. Потому что по сути мы играем по мультиплееру, пока идет экспедиция. Кажется, или нам только кажется, что тут выход. А, нет. Пошли в эту сторону. Темно, но есть источники света. Смотрите-ка. Тут что-то мы видим. Подземная реликвия. Мы нашли подземные реликвии. Вортекс Кубы. Так, мы их взяли. Hmm. У нас есть некоторые технологии. Так, что у нас еще есть? У нас такой мультитул. Так, у нас нет Звездолет. Вот какой у нас звездолет оскололся. Приближается метель. А мы как раз засели в пещере, как будто знали нас ждет а похоже тут выход да хм. пещера я думаю довольно большая следует признать Нам надо было бы проехаться на питомца, но пока мы не одного... О, -о, О! Опасная флора. Так. Ладно, сломаем ее. То есть, уничтожим ее и получим ресурсы. С опасной флоры можно получать ресурсы, которые мы и получаем. Уничтожаем опасные растения, так что мы делаем доброе дело. О, ладно. Вот так вот нам надо будет его зарядить еще ну что ж так смотрим где мы можем а, -а, а у нас нет углерода значит надо будет добыть углерод так идем а то придется ломать руками камере это будет наше начало черные тыквы так Не, я думал выход. Нет, оказалось не выход. Ну-ка, пробежимся, смотрим, что у нас тут. О. Ха, вы поглядите-ка под землей растение. А, тут выход. Вот почему. Даже под землей могут быть растения. Нам сейчас очень нужен углерод. А еще очень бы хотелось найти. О, почти наступ. О, как раз буря заканчивается. Что ж, выходим отсюда. Похоже, мы вернулись. Так, хорошо, хорошо. Ищем наш звездолет. Так, похоже мы его нашли. Вот он. Поврежденный механизм. Технологический модуль получен. Первое слово. Такое скалистое образование. Воспоминания вайкинов. Камень резонирует, его звук заполняет мой разум. Видение принимает форму. Я вижу двух крупных вцепившихся друг в друга инопланетян. Со временем один одерживает верх, оставляя второго истекать кровью, собрав остатки сил. Поверженные инопланетяне наказывают на меня. Принимаем знания. Эхом странного введения в моем мозгу всплывает слово «Вайкин». Теперь это инопланетное слово словно выжжено в моем мозгу. Вот так-то. Словно выжжено. В нашем мозгу. Теперь вы понимаете, что это значит. Что мы должны идти Дальше. что мы не встретили ни одного обитателя еще что если мы спустимся в эту воду в это озеро как вы видите это озеро давайте-ка поплаваем и посмотрим что у нас здесь есть вытопленная реликвия мы как бы слышим какие-то голоса о ядро бездны нашли что же мы тут еще найдем поплавать под водой и мы плаваем как вы уже понимаете это само собой разумеется ну, такое вот озеро так ладно выбираемся на поверхность должна нам нужна другая планета чтобы найти какого-нибудь разумного обитателя. Но, конечно же, дело не идет. А опасной флоре, пока что именно ее мы встречаем. Панцерная устрица. А вот она. Давайте-ка спустимся обратно под воду. Вот так. И, конечно, может нас ударить. Все, живая жемчужина получена. Теперь выплываем на поверхность. даже реактивный ранец для этого хватит плавать теперь лезем в гору вот таким способом видите новое задание металлических скакон найди свой звездой так мы его найдем Бываем там, где находится неизвестное здание. А вот он наш звездолет. И тут есть маяк. Оу, вы добрались до своего звездолета. Это пройден. К сожалению, он поврежден. По неизвестной нам причине но интересно что нам маяк скажет но для начала мы посмотрим что у нас здесь Здоровье на максимуме но все равно открываем точка маршрута укажи нам путь Обнаружено небольшое поселение. Так, насчет, кстати... Забираем награду. Открыта новая технология. Вознаграждение получено. Улучшение хранилище планы, приемник телепорта. Конец проведения. А, -а, -а. Смотрите-ка. Нас есть гидрогеногель гель. Таем его, и нам нужен чистый феррит. Также герметик и металлическая обшивка. Так, нам нужна для этого ферритная пыль. А что нужно для герметика? Сжатый углерод. Так, ищем ферритную пыль. Вот она. Получаем ее неопознанное растение так и также где гидроген получаем смотрим что у нас тут что мы получим с поврежденного механизма так Это нельзя добыть значит Неопознанный минерал. Получаем ферритную пыль. Вот так вот. Еще возьмем и посмотрим, сколько у нас ферритной пыли. Так. Теперь нам нужен сделать герметик. Для этого нам нужен сжатый углерод. Так, анализ. Вот. Нам нужен... А у нас, кстати, есть портативный очиститель. Мы можем даже ставить точки сохранения станции связи, но для этого нам нужен чистый феррит. Тоже нужны ресурсы, чтобы их сделать. Портативный очиститель у нас уже есть. Итак. Пользуемся ладно тогда у нас нет углерода дайте тогда что мы делаем нам нужен углерод может даже пока не спешите убираться с этой планеты пока что берем углерод Возьмем-ка еще углерода. Вот. И теперь ставим. И заправляем углероду. Так, что нам надо? Для герметика нам надо сжатый углерод значит остальной углерод перерабатываем в сжатый углерод получаем еще сжатый углерод вот так вот Пока возвращаемся наверх так что у нас а -а -а. мы кажется мерзнем даже слышно дыхание. Хроматический металл. Ого, прямо так. Берем. Кажется, настала ночь. Так. Звездуете, мы хоть немного согреемся. Видите, огонек. Надо сесть у костра и погреться. Ну, мы сядем внутрь, пожалуй. Смотрите, какой. Звездолет. Так. Создаем герметик. Ставим его внутрь. Все. Импульсный двигатель восстановлен. Так. Теперь заряжаем его. Технология форсирована. Уго технология форсирована так теперь нам нужен чистый феррит и вы знаете что нам надо делать нам надо опять же портативный очиститель и сейчас заправляем углеродом и получаем чистый феррит В принципе, половины хватит, но ну, приблизительно все. Так. Вставляем и взлетные ускорители восстановлены. Так, а еще нам надо взлетный... Как он там называется? летное топливо для звездолета нам нужна металлическая обшивка и дигидроген нам нужен дигидроген так ищем его нет тут его не будет значит идем дальше наверняка он есть тут нету ладно по сути по сути так если если бы мы могли найти сейчас так где же у нас дикий драген Нету так, когда он так нужен. Так. Тут хроматический металл Натрий. Где он, когда он так нужен? Должны его найти. Так, неизвестный минерал. Тут кислород. Надо искать. Так, хорошо. Используем сканер. у нас тут есть я нашел дигидроген мы нашли его именно мы даже больше чем я уловили суть все забираем сколько можем? Так, перегрев пошел. Так, мы, я думаю, даже взяли больше, чем нужно. Так, сейчас возвращаемся к нашему звездолету. чтобы сильно не мерзнуть, сядем, как здесь дают, видите, он даже перестал гореть. Согреться можно теперь только внутри. Посидеть на крыше уже не получится. Огонька нету, так что... Все, теперь все заряжено. Теперь мы можем выдвигаться при желании. Так, а там нету. Спасибо, весь инвентарь забит. Так, улучшение хранилища. Модуль расширения звездолета. Надо на, отправляться на космическую станцию. Так, и также я бы предложил еще раз использовать портативный очиститель. Для переработки некоторых материалов. Например, ржавчины но хотя хотя давайте да подождем когда переработается и на этом мы будем на этот раз заканчивать наше приключение наше начало нашей экспедиции Таким образом, у нас даже больше ферритной пыли получается. Ржавчину можно переработать в ферритную пыль. Ну понятно, ржавчина, это уже ни к чему не годное железо. Больше 400 получил, Потому что один в двум. На выводе получаем больше, чем на вводе было введено. Забираем. Смотрим. Живая слизь перерабатываем в нарастающую массу Готово. выстроена растащая масса Скопление нанитов получаем из них и вот пожалуйста мы получаем нитой. так углероды уже у нас топлива не очень много поэтому это будет так вортекс кубы не слишком драгоценный чтобы его вот, что-то перерабатывать так, ну значит ядро без. А, ядро бездны можно в 50. Ого. Ужасающий образец. Напряженная сфера из пути и крови. Реагирует на любое прикосновение на миг озаря угольно черное ядро. Этого загадочного предмета вспышкой биологического свечения. О, давайте получим на нит из этого. Как быстро. Готово. Так, кобальт можно в ионизированной получить так живая жемчужина можно из нее получить золото а давайте получим чем быстро у нас теперь и золото а из золота мы можем получить перед но оставим в виде золота. Так, ну понятно. Можно чистый феррит с него получить, но пока не будем. Так, оседающая масса, вязкие жидкости получим с них. Промежуточный этап один к одному. Да, снова приближается метель. Но мы как-нибудь ее переживем. живая слизь тоже один к одному получает. Стараемся выдержать. Если что... Сейчас посмотрим. А, еще пока нету. Даже в процентах показывает, даже не переходя. Если что, прячемся в наш звездолет, который у нас под боком. О, насколько падает температура, как мы выдерживаем. Так. Как-то выдерживаем. Бурил, смотрите, вы выдерживаем. ну давайте-ка сегодня пока дальность. Ну и конечно же будем проверять. Получаем быстро нарастающую массу, а топливо закончилось. Так, это уже не круто, ладно хоть и буря, сейчас мы будем импровизировать. Давай, ты поддашься мне. И тем более поддашься нам. А, плохо видно. Серьезная стихия. Нам нужен углерод. По крайней мере, его мы сможем добыть хотя температура близка к минус к... к тому чтобы быть 100 ниже нуля сейчас надо срочно возвращаться Так, где наш звездолет возвращаемся кому не замерзли на смерть опасно метель вот так вот даже хоть мы в скафандре вперед не мешай Ладно, уничтожаем вот так уже близко надо отдышаться вот так Как раз метель заканчивается. Все, заправляем. Продолжаем. И получаем еще наниты. Все. Забираем так что нибудь еще ну в принципе все так а на этом мы будем заканчивать тем все вам понравилось начало нашей экспедиции в следующий раз будем продолжать